о том как э, как советские евреи в конце концов добились того чтобы покинуть э, советский союз союз так сказать бывшую родину ну мы говорили о деятельности натива и уже э, это, короче тема была что израиль включился в борьбу за советских евреев это было далеко не сразу но вы прекрасно помните с каким трудом создавалось государство Израиль, в какой обстановке, так что там было не до советских евреев, но уже в 1951 году было дано решение э, образовать натив. В 1952 году он стал существовать, начал работу свою, э, появилась такая э, подорганизация натива в нативе БАР, которая работала с... Э, Евреями во всем мире, и вы знаете, что аппарат натива очень э, прод, продолжал свою деятельность на протяжении 35 лет до полного снятия ограничений на амиграцию советских евреев в 1990 году, и вот э, они все время расширяли свою деятельность. Москва, вы помните, там был момент, когда заключилось с Польшей соглашение о репатриации э -э -э -э евреев. Значит, посланцы Натива тогда основательно поработали над, над тем, чтобы евреи, выбравшиеся из России, сумели добраться до Израиля. Так репатри репатриировались Яков Яна и Йосеф Меллер, которые впоследствии присоединились к штату Натива Бара. Натив хорошо подготовил делегацию на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, включив туда несколько человек с хорошими организаторскими способностями и снабдив их информационными э, материалами. То же самое делал Натив и в отношении зарубежных выставок, симпозиумов, и других международных встреч осенью 60 года 1960 года в париже была организована первая международная конференция посвященная положению советских евреев и в ее работе приняли участие 60 известных интеллектуалов со всего мира включая председателя всемирного еврейского конгресса нахума гольдмана лауреата Нобелевской премии Мартина Бубера и многих-многих других. Конференция получила широкое освещение в средствах массовой информации и стала очередным серьезным шагом в работе натива. После значит, середины 60-х годов Шауль Авигур прилагает большие усилия для создания академического центра помогающего своим, своими исследователями, исследованиями работе Натива и Бара. Ему удается привлечь известных ученых-историков Бен Сиона, Динура и Исраэля Гальперина. Постепенно вокруг них собирается круг исследователей, с помощью которых позднее формируется, получивший широкую известность, Центр исследований и документации восточноевропейского еврейства при еврейском университете в иерусалиме в работе центра принимали участие многие известные ученые израильское историческое общество в рамках которого начал функционировать центр являлось самостоятельной организацией с собственным бюджетом используя свои связи шауль авигур сумел мобилизовать для них средства из частных пожертвований государственных учреждений и различных фондов в натив уже давно стекалась информация полученная от туристов и эмиссаров собирались книги погибших еврейских поэтов и писателей различные материалы о жизни евреев в советском союзе эти материалы послужили исходным сырьем для научных исследований центра который занимался Каталог, э, каталогизации, созданием архива, библиографии и библиотекой. Центр приступил к выпуску сборников, э, содержавших публикации о евреях, о Израиле, э, еврейской религии и культуре, появлявшихся в советской печати. Между Нативом и Центром сложились рабочие отношения с четким распределением ролей. Натив постоянно поставлял Центру материалы для исследований и получал от него готовый продукт. Это позволяло Нативу и особенно Бару достигать большей глубины в точности в анализах, делать публикации Бара более обоснованными и убедительными. Выпускаемые Центром сборники документов распро распространялись среди университетов и Совета ЛОГ, из советологов в США, Канаде, Латинской Америке, Европе. И это повышало авторитет, авторитет публикаций, созданных нативом центром, созданных нативом центром информации. Со временем статьи Эммануила Литвинова, представителей бара в Лондоне, Моше Дектора, представляющего бар в Нью-Йорке и публикации современной библиотеки в Париже, удостоились признания за их неизменную солидность и правдивость. Создание центра превратило натив в единственный адрес для получения надежной информации по всем вопросам, связанных с евреями Советского Союза. Таким образом, к началу волны национального пробуждения, вызванного шестидневной войной, основные элементы конструкции натива были сформированы и направлены, и направления деятельности определены. Структура опиралась на сотрудников, прикомандированных к израильским посольствам в соответствующих странах. На информационные центры в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, на инфра на инфраструктуру еврейских общественных организаций и на специализированные общественные организации, созданные для координации действий. Рядом с нативом располагался, располагался научно-исследовательский центр, обеспечивающий высокое качество принимаемых нативом решений и выдаваемых им информационных материалов. Трудные годы поиском не прошли даром. В дальнейшем Нативу предстоит сыграть решающую роль в борьбе за спасение советского еврейства. С помощью созданных им инфра... инфраструктур и связей Натив будет в состоянии осуществ... осуществлять крупные международные акции и постоянно наращивать давление на советский режим. Далеко не все будет гладко. И в продолжавшихся недобрых 40 лет трудной борьбе с Советским Союзом будут устаревшие клише, недопонимание природы советского режима, его уязвимых мест, недопонимание советских евреев и их мотивов, ссоры с активистами и не всегда успешные попытки дирижировать всем и вся. Но в конечном итоге именно структура, созданная нативом, окажется наиболее эффективной и ответственной. Что же евреи основного мира? Давайте мы сейчас поговорим о евреях Канады и Австралии, которые вот где-то в эти годы начинают включаться в борьбу за советских евреев. Канадов. Давайте Подавляющее большинство еврейского населения Канады в начале 50-х годов, это было около 200 тысяч составляли потомки выходцев из российской черты оседлости. <coughs> История, разде... <coughs> я прошу прощения. История разделила советских и канадских евреев всего за 2-3 поколения до описываемых событий, о которых я говорю. С началом Холодной войны американцы начали активно окружать своими базами территорию Советского Союза. А Советский Союз, естественно, изыскивал все возможные бреши вокруг Соединенных Штатов Америки. В, этом, в этой связи Канада, э, северная соседа Соединенных Штатов, вызывала у Советского Союза повышенный интерес, подогреваемый еще и постоянными напряженными между двумя ее основными этническими э, группами, постоянным напряжением между англоканадцами и франкоканадцами. Заинтересованность СССР в Канаде предоставила канадским евреям дополнительные возможности. 8 марта 1953 года в Королевском театре состоялся митинг протеста против антисемитизма в России и странах Восточной Европы. Заметьте, 8 марта 1953 года. Резолюция этого митинга призывала правительство Канады поднять вопрос о положении советских евреев в ООН и обращалась к советскому правительству с призывом обеспечить свободный выезд советских евреев на Запад. В 1956 году Несколько э, статей о положении советских евреев написал Джозеф Солсберг из Торонто. Э, Солсберг посетил Советский Союз в качестве члена законодательной ассамблеи канадской провинции Онтарио. Встречался с советским руководством и с генеральным секретарем Хрущевым. В результате этих встреч, а также под впечатлением увиденного, он пришел к выводу что советское руководство заражено антисемитскими взглядами. После возвращения Солцберг отказался участвовать в выборах в качестве кандидата к Канадской Компартии и вышел из ее состава. В 1961 году монреальский раввин Давид Хартман дал добро на демонстрацию студентов у Пирса, к которому был пришвартован советский корабль «Ленинград». А студент факультета права Ирвин Котляр организовал демонстрацию студентов в университете Магил. В 1964 году Котляр стал одним из основателей канадской ветви студентов в борьбе за советских евреев в университете МакГилл. Со временем он станет видным активистом в борьбе за права советских евреев. Большую роль в пробуждении канадского еврейства сыграли отчеты о поездке в Советский Союз Равина Стюарта Розенберга. После возвращения из СССР Равин начал настоящую кампанию против насильственной ассимиляции и преследований советских евреев. В своих статьях он проводил мысль о том, что Хрущев осудил Сталина. Но дух Сталина продолжал жить в политике советских властей в отношении евреев. Евреям не давали возможности ни полностью ассимилироваться, ни жить еврейской национальной жизнью, ни эмигрировать в Израиль или другие страны, где они могли бы свободно жить как евреи. В январе 1964 года Ротенберг председательствовал на Всеканадской конференции «Равинов» на тему евреи Советского Союза, которая была созвана в Атаве. После этой конференции канадский еврейский истеблишмент стал все активнее включаться в борьбу. Резолюция конференции, призывающая э, к соблюдению равенства религиозных прав советских евреев, была передана советскому послу в Оттаве. На встрече с послом Розенберг привлек внимание собеседника к антисемитской книге Трофима Кичко и удаизм без прикрас, которая тогда появилась в Советском Союзе. Я прекрасно помню эту книгу. Торговые отношения между Советским Союзом и Канадой успешно развивались. Между странами существовало соглашение о торговле. А в 1963 году было согла... заключено соглашение о поставках в СССР э, зерна и муки. На этом фоне неудивительно повышенная чувствительность советской стороны к еврейской активности в Канаде. Э, ну, естественно... Э, что там это, это писалось, что это реакционные элементы в Канаде. Последнее время широко используют в целях раздувания антисоветской пропагандистской компании вопроса так называемой дискриминации евреев в СССР. В условиях нам наметившегося ослабления международной напряженности ре реакция на Западе использует указанный вопрос для поддержания атмосферы холодной войны. Евреи играют особую значительную роль в канадской экономике. Канадские капиталисты-евреи тесно связаны с капиталистами США. Вот так писала Советская э, э, пресса. Так что, ну, э, что еще можно сказать, значит? Ну, конечно же, конференция Равинов была рассчитана как очередное пропагандистское мероприятия в компании по раздаванию холодной войны. Так писали в Советском Союзе. Значит, в конференции участвовало до 50 канадских раввинов, из которых многие являлись, кстати, граждан, гражданами Соединенных Штатов Америки. Присутствовало большое количество представителей прессы, радио, телевидения. И просто зрителей, Кстати, зрителей было где-то около 450-500 человек. В целом, канадская конференция Равинов дала новый толчок антисоветской пропагандистской кампании в Канаде по указанному вопросу. Более того, она предусматривала... Поставить эту кампанию на постоянную основу с тем, чтобы реакционные еврейские организации могли в Канаде легко по своему желанию оживлять эту кампанию. Это все я цитирую советскую прессу. На следующий год, кстати, тема советских евреев была поднята на Канадском еврейском конгрессе. А в 1966 году президент этого конгресса председательствовал на национальной конференции евреи России, на которую собрались 300 национальных лидеров из Монреаля, Торонто, Оттавы и других канадских городов резолюция конференции призывала советское правительство восстановить еврейские культурные и религиозные права я прошу прощения осенью 66 -го, 1966 -го года Розенберг, э, Равин Розенберг пригласил писателя Элли Визель, опубликовавшего незадолго до этого «Евреев молчание» на общегородской митинг. Тысячи э, человек пришли послушать известного писателя. Он заявил, «Я направился в Россию, привлеченный молчанием ее евреев», — почти прошептал в аудиторию Элли Визель, «и я принес обратно их крик». Меня мучает сегодня не их молчание, а молчание евреев, среди которых я живу. Мощный толчок к развитию канадского движения солидарности дал ленинградский процесс. На первой всемирной брюссельской конференции в поддержку советских евреев февраль 1971 года. Но мы об этом будем еще много говорить. Канадская делегация состояла из 40 представителей и была полноправным участником. В марте 1971 года студенческая организация в Торонто Давид Садовский, Михаил Груда, Марк Кларфилд инициировали звонки к московским отказникам. Им помогала Женя Энтратер, выехавшая из Советского Союза в 1934 году. Помощь отказникам э, стала делом ее жизни. С 1971 года она стала звонить также от организации женщины в поддержку советских евреев. В 1970 году пример... Э -э -э, Пьер Трюдо объявил о предстоящем визите в СССР в мае 1971 года. Две делегации канадского еврейского конгресса встретились накануне его визита с высокопоставленными государственными чиновниками. И им было обещано, что премьер-министр поднимет вопрос о положении евреев на встрече с советским руководством. Как раз визит канадского премьера пришелся на пик судебных преследований активистов сионистского движения. Трюдо прилетел в Москву 16 мая, на пятый день второго ленинградского процесса. Ну, об этих процессах мы тоже будем говорить позже, проходившего с 11 по 20 мая. И жесткие, жестокие, я бы сказал, приговоры были объявлены еще во время его визита. Через 4 дня после ленинградского процесса начинался процесс в Риге. На следующий месяц были назначены процессы в Кишиневе, Одессе. Канадские евреи чувствовали себя просто обязанными поднять этот вопрос перед лидером своей страны. Хайм... Хайман Бесин, президент сионистской организации Канады, послал в Москву телеграмму с выражением озабоченности, с серьезным ухудшением ситуации в области прав человека в Советском Союзе. В этой телеграмме... Отмечались 9 суровых приговоров на втором ленинградском процессе и намечавшаяся судебная расправа над четырьмя активистами Риги, девятью активистами Кишинева и процессы в других городах. По возвращению Трюдо сообщила о достигнутом им прогрессе, о заверениях Косыгина, премьера Косыгина о значительном количестве разрешений на выезд, но это не убедило еврейских лидеров. Исполнительный директор канадского еврейского конгресса Саул Хаяс полагал, что Трюдо был недостаточно настойчив. Он послал ему телеграмму, подчеркивающую, что реальное отношение советских властей к еврейской иммиграции выражается в суровых приговорах, призванных запугать других евреев и удержать их от подачи документов на выезд. Ответный визит премьера Косыгина был запланирован на октябрь того же года. Перед визитом для разогрева в, Канаву, в Канаду направили грузинский ансамбль пле, песни и танца. На гастролях в Торонто и Монреале ансамблю пришлось познакомиться с канадским филиалом Лиги защиты евреев Рави, Равина э, Кахане. На представлении в Монреале, как только погас свет, члены Лиги разбросали листовки, Осуждающие приговоры в Ленинграде. А на сцену полетели банки с э, красной краской. Они также выпустили в зал 20 белых миш... мышей, к хвостам которых были привязаны дымовые шашки. Представление было сорвано. Тема советских евреев стала предметом обсуждения в десятках летних молодежных лагерей. В августе, во время Дня Советского Союза на, на Всемирной выставке в Монреале, 12 еврейских женщин, одетых во все черное, демонстрировали при, сделали демонстрацию перед представительством аэрофлота. Власти Канады были очень обеспокоены возможно, возможными актами насилия. Во время визита э, Косыгина выразили Канадскому еврейскому конгрессу свое беспокойство и заявили, что это может ослабить позицию канадского правительства на переговорах и не позволит ему должным образом выразить свою озабоченность, в том числе и по еврейскому э, вопросу. Президент э, кан, э, канадского европ... еврейского к, э, конгресса Монрой а Аби пообещал проявить сдержанность. В заявлениях для прессы подчеркивалось, что еврейская община не возражает против э, визита Косыгина, но при этом хочет выразить озабоченность положением советского еврейства. Косыгин прибыл в Атаву 18 октября 1966 года. Это, э, в этот, no, no, no, -го года. в этот день 60 равинов пришли к советскому посольству в Атаве. Усиленный мегафоном голос обвинял советское правительство в преследовании евреев, насаждении антисемитизма, насильственной ассимиляции и требовал предоставить им те же права, что и другим гражданам Советского Союза. После демонстрации напротив советского посольства, одетые в талиты, раввины отправились к парламентскому холму, где провели молитвах всю ночь. И утром, когда оба лидера, Трюдо и Косыгин, приехали в палату представителей парламента, они увидели молящихся раввинов. Да, ну, наверное... Уже... Ну, еще несколько минут есть у меня, да? В продолжении того же дня тысячи демонстрантов собрались по соседству с советским посольством и скандировали. «Откройте ваши железные ворота, дайте нашему народу эмигрировать». Затем демонстранты отправились к зданию Верховного Суда. Над ними кружил легкий самолет с плакатом. «Или дайте им жить, как евреям, или отпустите». Так продолжалось в течение всех восьми дней визита Косыгина. Где бы он ни появлялся, проходили демонстрации протеста. Их устраивали не только, кстати, евреи. Были и украинцы, имевшие в Канаде достаточно мощную общину, и прибалты, и болгары. Канадская пресса подробнейшим образом освещала визит. Отмечала, что он проходит под... Тенью еврейских протестов после визита Косыгина Равин плод написал в газете Канадские еврейские новости: В одном мы уверены, господин Косыгин слышал нас, иначе он не посвящал бы столько времени, времени опровержению наших доводов. Окей, okay, на этом я закончу свой рассказ о борьбе канадских евреев. На следующей передаче мы там немножко поговорим про австралийских евреев, которые включились в борьбу. Ну и перейдем к событиям 1967 года. Большое спасибо за внимание и до встречи на следующей неделе.